Всем привет, на Зона Гейм, и вот о чем я вам расскажу: Последние новости из мира видеоигр и несколько интересных новинок, в которые можно поиграть на телефоне. В этом выпуске Нина Куни уже атакует маркеты. Трейлер Гарри Поттер, обновление легендарного PUBC, рейнджеры снова могучие, а танки стали плавучими. И еще парочка интересных новостей. Любители РПГ долго ждали выхода одной из таких игр. Это не на куни. Игра от компании Net наконец-то вышла для смартфонов и ПК. Да, она мультиплатформенная. С глобальным релизом вас ждет абсолютно новая история и обновленная графика. Вдохновила разработчиков легендарная студия Гиллиби, где было выпущено множество фильмов Хаяо Миядзаки. Новинка доступна с 25 мая. Чуть не упустили новый трейлер к игре Гарри Поттере. Это первый полноценный трейлер после долгого перерыва, как заявляют разработчики, игра будет картонной. <свечес> Ой, извините, карточный. <свечес> так, ланьком. Ну, знаете, мне и так кажется, что какая-то херня выходит. А вместе с этим она будет содержать элементы РПГ, что само по себе довольно странное сочетание. Судя по трейлеру, вы начнете игру первокурсникам Хогварца, факультеты, соревнования по квидичу, волшебные существа. Все, что вы читали в книгах и видели в фильмах, ждет вас и здесь. В этом году можно уже ожидать бета-тест, а в следующем анонсы новых грандиозных планов. Звучит, конечно, смешно, но так... Сказали разработчики. Еще они заявили, что будут сотрудничать с разработчиками легендарных фантастических тварей. И тут у меня, конечно, вопрос: а с кем именно? А разве была какая-то игра про фантастических тварей? Наверняка интервью давал кто-то под выпивший, но интересно другое. слушайтесь в цитату: я даже перепроверил его у других и, честно говоря, стырил на русском языке, чтобы вы меня не обвинили, будто воспользовался гуглым переводчиком. Возможно, нас ждет нечто среднее между этими двумя играми, но сейчас еще не «Ничего нельзя утверждать». В общем, понимаете, как хотите. Нет -E собирается выпустить еще одну новинку. Уже известно, что она получила название «Осби Human. Пока они а мало что известно. Выложили только трейлер. Его вы можете найти в интернете и сделать вывод о том, что это будет за игра, стоит ли в нее играть или она вообще не в вашем вкусе. Кстати, это не единственная игра, которую в этом году собирается выпустить NetEase. Вторая из них – это шутер под названием Tank Company. Те, кто любит нашумевшие игры про танки, могут ее оценить по достоинству – она действительно похожа на популярные игры от Wargaming, Выглядит так, как будто разработчики ими вдохновлялись. Но, судя по трейлеру, она существенно от них отличается. Например, в превью можно увидеть танк, плывущий по морю. Предполагаю, что в ней будет больше возможностей, чем в хорошо вам известных танчиках. И вот еще одна игра от этой компании. На этот раз обычные прятки, которые пойдут как на мобильных устройствах, так и на ПК. Вы можете играть из-за того, кто ищет, из-за того, кто прячется. Надо только выбрать нужную сторону. Жанр этот, конечно, весьма на любителя, но вдруг кому-то понравится. В общем, сегодня было что рассказать о ИЗ. Эти товарищи выкатили много обновлений. И, кстати, об обновлениях. Несколько апдейтов готовится для ПАПК. Для этой игры они и так выходят достаточно регулярно. Но зрители каждый раз этого очень ждут. И вот опять дождались. В обновленной версии вы получите новую карту, оружие и Survivor Pass. Самое главное тут, пожалуй, новая карта. Это такая игра, что карты должны обновляться постоянно. Иначе игрок уже успевает их наизусть выучить, и весь интерес теряется. Для айфона теперь доступна новый RPG "Dismantle". Если вам нравятся жанры постапокалипсиса, вам определенно сюда. Но вообще игра довольно простая, вам просто надо будет разрушить все, что попадется на пути, иначе персонажу не выжить. Кому-то это может показаться довольно скучным, жанр на любителя. Но несколько десятков тысяч таких любителей найдется, как минимум. А вот на эту игру найдется куда больше любителей. Кто из нас в детстве не смотрел сериал «Могучие рейнджеры»? Там все нам знакомо, персонажи, сюжет. А теперь по нему выходит еще и игра. Power Rangers будет выпущена в ближайшие несколько месяцев. Первыми счастливчиками, которые ее протестируют, станут игроки из Вьетнама и из Филиппинских островов. Потом игра попадет и к пользователям остального мира. У вас появится возможность коллекционировать хорошо знакомых персонажей и играть за одного из них. Когда вы работаете с такими хорошо Знакомыми и любимыми во всем мире персонажами, как рейнджеры, рассказывают разработчик, вам нужно сохранить всю эту атмосферу. Если это получится, у вас будут преданные фанаты среди поклонников серии. Если нет, то от вас могут отвернуться и те, кто раньше покупал ваши игры. Удалось ли нам передать атмосферу рейнджеров, зрители сами решат. Это были новости, теперь перейдем к кратким обзорам новых игр. Итак, три игры, первая из которых сменила имя. Раньше вы ее знали как Global Offensive Mobile, а теперь разработчики совершили ребрендинг, по итогам которого это сейчас Alpha Ace. Суть глобально не изменилась, это все та же мобильная игра, которую вы хорошо знали. Теперь она доступна в Google Play и избавилась от явных ассоциаций с Counter-Strike. Графика все такая же четкая, в геймплей добавили достоверности. Например, при использовании оружия появилась отдача. Каждый раз, когда вы убивайте противников, об этом объявляет закадровый голос. Но это уже как раз-таки к достоверности мало относится, а за некоторые достижения вам будут выдаваться значки. И это тоже распространенная практика в подобных играх». Следующая мобильная игра на очереди – Metal Wins. Недавно она вышла на Android, сейчас у нее существенно прибавилось поклонников. Эта игра чем-то напоминает Контру, только теперь персонаж женщина. Среди недостатков можно назвать низкое качество графики, но те, кто не привык к высокому, могут не обратить внимания. Это не значит, что нужно привыкать к плохому качеству. Надеюсь, что этот вопрос со временем будет решен. Звуковые эффекты тоже средненькие, но не для всех это недостаток, а вот слабенькие противники могут оттолкнуть любителя задач посложнее. Монстры в этой в игре реально слабый и не блещет интеллектом. В общем, хотите легкой игры, вы ее нашли. Завершаю выпуск игрой ММО Ньюдан. У нее, в отличие от предыдущей, хорошая графика, используются цвета, которые легко узнают люди, когда-либо игравшие в Breath of the Wild. Персонажи тоже похожи на таковых в этой игре, и вообще New Dawn ее чем-то напоминает. Только теперь кое-что добавилось. Например, можно построить базу, а еще вас приятно удивит, как меняется погода. Пока игру только собираются выпустить, и о ней известно еще не все. Можно предположить, что вы сможете приглашать кого-то в свой мир. как Геншин и Пакт, например. И естественно, что как и в других подобных играх, персонажи тоже необходимо будет прокачивать. Это вам даст новые возможности, будут открываться новые уровни, но все как обычно. Возможно еще, что необходимо будут ресурсы, их надо будет добывать. На этом обзор завершаю, желаю вам приятно провести время за играми и чаще узнавать об интересных новинках. Внимание конкурс. Выполни три условия и получи допуск выиграть один из трех боксов. Что внутри, читайте под видео. Итак, что вам необходимо сделать? Оставьте под видео лайк и в комментариях продолжить фразу. «Генчин Impact ⁇ это мобильная игра, которая, и тот, кто напишет оригинальнее и интереснее, примет участие в конкурсе. Третье, подписаться на группу в Телеграм ⁇ Зона Геймру. И это все.